А чьи корову-то, молодежь? Мы хотим А чьи корову Я не знаю. А там есть какая-то маленькая ферма. А Тут, думаю, еще 2018 да. Да. Баранов, так, баранов да, давали да. спать.